Друзья, всем привет! Ну что, давайте откроем пару коробок и посмотрим, что прислал Алексей из Москвы. Леша, привет! Огромное тебе спасибо! Посылочку вот эту большую сегодня забрал. Вот. Чтобы знали, мужики, вес 21 килограмм 300 грамм. И вот еще от Алексея еще одна посылочка, была чуть раньше. До сих пор не распечатал. Лежит своего часа, ждет. Чтобы вы, мужики, понимали, кто это такой, ссылочку на канал Алексея я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите. Заодно и заочно познакомитесь. Увидите, что это за человек. Что человек этот делает. Чем занимается. В общем, много чего интересного. А я, в общем, начинаю с большой коробки, самой тяжелой. Потом с этой. Так, ну и что же в коробке? Тадамс. Вот такие вот, друзья, вещи интересные. Вот такая вот задняя бабка. Не знаю, конечно, откуда. Станков у меня никогда не было. Кто знает, напишите в комментариях. Центр вращающийся. Это уже хорошо. Патрон. Вместе с вот этим корпусом. Как он там правильно? Тоже не знаю. ну На два шкива. Патрон на 160. Я так понял. Трехкулачковый. шестьдесят шестого года. Если блестеть не будет. О. Вот такие вот дела. Ну здесь побольше диаметр, а сквозное поменьше. В общем, что-нибудь что можно замутить, да? Капец, я довольный. Это, мужики, капец. Так, давайте в сторону. И посмотрим, что еще Алексей прислал. Вот здесь. Так, а здесь был завернут, мужики, вот такой вот гидроцилиндр. Не знаю, я еще, конечно, не мерил. но буду куда-нибудь применять себе. Обязательно потом по вылеты все дела. Вот такой еще подгончик. Превентив вот, к столу на один болт. Просто посмотреть, покрутить, что оно себя представляет, мужики. Ну это капец. Это капец. думаю, сделать что-нибудь какой-нибудь примитивный. Станочек, двигатель от стиралки поставить. Регулятор оборотов есть. Можно сделать ему реверс. Шевелера у меня есть. Такую станинку. Ну, может что-то зажимать. Те же самые трубы чистить. Вот, не надо их там держать и так далее, и тому подобное. Зажал, болгарочку поставил. Станок вращает. Деталюха зачищается. И тоже дело повеселее пойдет, да? Я так думаю. Ну мало ли. Ну, вот как у Сани Лукинского. У него ж тоже что-то вот типа вот этого сделано. И тоже двигатель э, от ну, регулируется там обороты. И вот это можно тоже при, приделать. Если заготовка какая-нибудь длинная. Запросто. Короче, надо подумать. Но ну, начало есть. Начало есть. Будем тренироваться. <с> Лет через нанадцать. Может быть, у меня и токарный станок появится. Если, конечно, доживу. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.